Ну, а теперь перейдем, собственно, к нашей лекции. О чем сегодня у нас пойдет с вами разговор? Тема сформулирована достаточно широко. Девиация в молодежной среде, современное понимание и вызовы социальной регуляции. Я вижу для себя следующие вопросы, которые я хотел бы с вами обсудить в рамках этой лекции. Первый вопрос: это как сегодня современная социология, как наука понимает девиантное поведение молодежи и девиации в молодежной среде. Второй вопрос, на который я хотел бы найти ответ в рамках этой лекции, это, собственно, как можно регулировать, то есть управлять процессами противодействия да, все-таки вовлечению молодежи в деструктивной девиации и способствовать вовлечению молодежи в позитивные девиации, потому что в социологии эти две вещи разделяются, эти две формы девиации, позитивные и негативные. Конечно, больше мы говорим о негативных девиациях, и сегодня большая часть выступления будет посвящена именно этой форме. Следующий вопрос очень актуальный. Сегодня мы наблюдаем две формы девиации. Одна происходит в офлайн среде и это понятные традиционные нам формы э, девиаций, а есть еще онлайн-среда. И вот касательно второй э, вопросов больше, чем по первой, потому что это малоизученная среда, и непонятно, как э, с точки зрения, например, социологии, мерить поведение э, человека в виртуальном пространстве. По сути, речь идет уже об аккаунте, аккаунте человека, и поведении аккаунта человека, скажем, в социальных, сетях. Поэтому вот это третий вопрос, который я бы тоже сегодня хотел в рамках лекции обсудить, то есть вовлечение в девиации в офлайн среде и в онлайн-среде. Ну и четвертый вопрос, конечно, банальный классический вопрос, что делать. Проблемы будут поставлены, и попытаемся предложить некие механизмы решения этих проблем. Я надеюсь, что эта лекция будет максимально полезна вам не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Теперь несколько слов о себе, хотя Олег Николаевич уже представил меня. Меня, меня зовут Сорокин Олег Владимирович. Я представляю Центр социологии молодежи Российской Академии Наук. Это центр в структуре Российской Академии наук один такой социологический, и он существует с 1992 года. Руководитель его сначала был Владимир Ильи теперь Юля Альбертна Зубок, доктор социологический наук, профессор. И мы проводили и проводим ежегодно мониторинг, мониторинг социального развития молодежи. То есть, как мы это делаем? Мы проводим опросы, изучаем мнение молодежи по насущным проблемам. Поэтому этот центр, он выполняет очень важную конструктивную задачу для научных исследований в области молодежной проблематики. Теперь перейдем к актуальности проблемы. Актуальность проблемы. Очевидно, в силу нескольких причин, как я уже отметил в начале своего выступления, что сегодня идет, в принципе, в научной среде волна, связанная с пониманием того, как же все-таки относиться к отклоняющемуся поведению в интернет-пространстве. Вот обратите внимание на этот слайд. Что мы видим? Верхнем, собственно, верхняя таблица говорит нам о том, что постепенно доля молодежи, в общей совокупности лиц, совершивших преступления, сокращается в нашей стране. Вот Обратите внимание, если в 2013 году эта доля составляла 46,86, то в 2018 – 36,7. В 2019 и 2020 году эта динамика сохраняется. То есть мы говорим о том, что в целом динамика положительная. Количество молодых людей, совершающих преступления, их доля сокращается. Доля несовершеннолетних, которые вовлекаются в совершение противоправных деяний, тоже сокращается в нашей стране. И это, эти данные дают не только Росстат, но и МВД, и Генпрокуратура, и многие другие правоохранительные структуры. С чем это связано? Почему вот примерно с 2008 года наблюдается вот эта динамика снижения вовлечения молодежи и подростков в противоправной формы деятельности? Очевидно, что речь идет, в принципе, о сокращении численности молодежи. Численность молодежи сокращается в обществе, ну и, соответственно, малолетних и молодых преступников становится меньше. Можно это объяснить и эффективной деятельностью правоохранительных органов. Но все ли так просто? Это вопрос дискуссионный, конечно. Теперь обратим внимание на нижний слайд, то есть на нижнюю таблицу, и мы видим, что на диаграмме представлено, что удельный вес преступлений, совершенных с использованием и, и, и информационно-телекоммуникационных технологий, динамика здесь скорее отрицательная, То есть все больше молодых людей, так скажем, увлекаются в преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Есть интересная даже статистика, она официальная, ее агент генпрокуратура МВД приводит, что постепенно-постепенно все больше будет молодых людей вовлекаться в, вот, в, так, в такого рода формы деятельности. Некоторые эксперты даже говорят о том, что в так называемые сетевые деструктивные субкультуры в российском интернете увлечены порядка миллионов аккаунтов российских подростков. Цифра вызывает у нас определенный скепсис, конечно. То есть что значит вовлечены? Получается, что если человек подписан на некое сообщество, или, скажем, он ретвитнул или запостил какую-то информацию э, девиантного содержания, да, так скажем, деструктивного содержания, является ли он в этом случае сам девиантом? Поэтому э, мы к этим цифрам относимся скептически, но понимаем, что проблема такая есть. То есть сегодня деструктивный контент, он постепенно становится общедоступным, в том числе и для детей, и для подростков. И об этом нужно, конечно, говорить. Есть такая интересная еще статистика. В Соединенных Штатах Америки в некоторых городах отмечают, когда выходят релизы, продукты новые, шутеров, онлайн-игр, или просто на которые продаются на электронном носителе, то преступность молодежная, детская, она снижается вот в моменты выхода этих новых выпусков, этих шутеров. То есть первые две недели дети начинают активно играть в эти шутеры, и уличная преступность снижается. То есть есть такая версия, на самом деле, что даже наличие вот этих вот возможностей, когда человек все больше времени проходит вирту... проводит в виртуальном пространстве, то, скорее всего, это и наоборот способствует тому, что меньше человек вовлекается в какие-то деструктивные э, явления в реальной жизни. Есть и такая, то есть точка зрения, и она тоже дискуссионная и имеет право на существование. Теперь, собственно, поговорим о ключевом понятии. А что такое, собственно, сегодня с точки зрения социологии, девиация и вообще девиантное поведение молодежи? Немного теории. На самом деле в социологии на этот счет единого мнения нет, и вот здесь представлены три основные работы, которые я для себя отметил. Одна работа – это американский следователь Сазерланд, он писал о преступности так называемых белых воротничков. Вторая работа – это работа Говарда Бекера «Аутсайдеры» и работа Хуэна «Народные дьяволы и моральная паника». Что хочется сказать, что на самом деле вот до середины прошлого века наша социология, мировая социология, так скажем, да, и российская, и западная, полагала, что девианты – это в основном преимущественно молодые люди, которые оказались в сложном экономическом положении, выходцы из маргинальных слоев населения, либо это люди, которые благодаря карьере успе... смогли достичь каких-то вертикальных позиций, и тем самым смогли получить доступ к ресурсам. То есть есть преступность, связанная с белыми воротничками, с офисными работниками, вот о чем писал Сазерленд. а есть, так скажем, преступность уличная, которая связана с, с представителями таких, условно говоря, бедных слоев населения, из выходца из рабочей молодежи. Во второй половине 20 века этот подход был подвергнут радикальной критике, Потому что стало понятным, что очень часто просто девянтами становятся люди, на которых этот ярлык повесили. Ну, как у нас случается в нашей реальности с вами? Человек приходит в садик, ребенок, его воспитатель ставит в угол, постепенно он говорит о том, что вот это нарушитель дисциплины, постепенно сегодня создается так называемый индивидуальный портфолио куда будут куда будет, и уже заносится эта информация. Потом вот это реноме идет с этим учеником в школу, и постепенно вот в школе тоже за ним среди учительского сообщества закрепляется такой ярлык, что он девиант, он нарушитель. И есть такая точка зрения, что постепенно ребенок начинает принимать на себя эту роль девианта, сначала он ее отвергает, он говорит, да нет, я обычный ребенок, просто у меня есть небольшие какие-то творческие отклонения, но постепенно общество на него начинает давить, и таким образом он становится смиряется, он происходит примирение с этой ролью, и он становится девиантом. Вот как раз Говард Беккер и его школа, они говорят о том, что девиация – это конструируемый продукт, то есть определенные социальные группы, например, учителя в школе или, скажем, в нашем случае в условиях пандемии медицинские работники сегодня конструируют нарушителей общественного порядка. Вот ты не сделал прививку, ты значит девиант, нарушитель общественного порядка. Нарушил карантин, нарушитель общественного порядка. Также и с, с преступностью очень часто сами молодые малолетние преступники становятся заложниками этой ситуации. Поэтому вот в самой социологии нет единого понимания, какова природа девиаций. То ли это связано с социально-экономическим положением человека, то ли это связано исключительно с тем, что на него изначально с раннего детства навешивает общество этот ярлык, и он с ним постепенно вынужден смириться. И вот третья работа Коина «Народный дьявол и моральная паника», она вообще о том, что виновниками всех вот этих, так сказать, клеймений, да, навешивания ярлыков, клейма определенного на людей – являются определенные группы, в том числе и властные, которые совершают моральные крестовые походы значит, против вот этих несчастных людей, которых волей судьбы они оказались девиантами с точки зрения общества. Вот у нас последняя такая крупная моральная истерия наблюдалась в 2015-2016 году в современном российском обществе по поводу так называемых групп смерти, в которые вовлекались молодые подростки, но ну, вы знаете об этом дети, и, проходя определенные задания, их кураторы склоняли к определенным суицидальным действиям, то есть формировали у них суицидальные установки. О чем это говорит? Ну, конечно, шум информационный вокруг этого явления был настолько сильный, эффект был настолько мощный, что у некоторых экспертов складывается впечатление, что это была такая спланированная акция, имеющая за собой конкретные цели. То есть на самом деле, может быть, там не было такой серьезной проблемы, проблемы все-таки социальные, они находятся в семье, в личных отношениях этого ребенка. Но в обществе был такой информационный шум по этому поводу, что вот определенные технологии, кураторы и так далее. То есть теория моральной паники, получается, что она объясняет природу девиации в молодежной среде исключительно с позиции того, что это в интересах определенных групп, социальных властных, медицинских групп и так далее. Таким образом, вот сегодня на данный момент социология девиации она находится в тупике. То есть непонятно, как изучать это явление. Одно дело социально-экономическое положение человека, другое дело смотреть на то, кто стоит за тем, как конструируют вот эти вот ярлыки, навешивают эти ярлыки. В нашем Центре социологии молодежи мы решили пойти дальше. Мы все-таки пытаемся изучить смыслы, смыслы, которые вкладывают молодые люди в конкретные социальные нормы. И сегодня, конечно, для молодежи, вот, особенно которая увлекается интернет-троллингом, масса возможностей открылась, как проявить себя. Но ну, если не удается в обычной жизни как-то самореализоваться, да, выйти на сцену, то можно таким образом. Они просто что делают? Они врываются на лекции, на уроки преподавателей, ну, вы видели, демонстрируют на экранах различные формы, вступают в диалог с преподавателем, с учениками, и потом это записывают и выкладывают на YouTube, и обсуждают, и, собственно, таким образом зарабатывают рейтинги, ну, уже в виртуальном пространстве. То есть, по сути, речь идет о том, что они компенсируют нехватку внимания в реальной жизни, внимания в виртуальном пространстве. Вот и все. То есть это такая очень интересная форма для них самопрезентации, как они думают. И эта проблема не только России. Сегодня тролль может зайти на нашу лекцию, скажем, из любого другого государства и попытаться сделать то же самое. О чем это говорит? Это говорит еще раз о том, что проблема очень актуальна. Но что с этим делать, коллеги? Давайте перейдем к лекции. Кейс, я думаю, мы с вами разобрали, обсудили. Я надеюсь, что я попытался быть конкретным. Ну, что сегодня происходит? Сегодня дело в том, что когда мы говорим в социологии о дисфункции основных институтов, мы имеем в виду, что те институты, которые отвечают за образование, за воспитание, они очень часто оказываются неконкурентными в, по сравнению с другими агентами социализации, например, блогеры, которые становятся активными агентами влияния. И те функции, которые изначально были, скажем так, возложены обществом на государство, церковь, школу, родителей, сегодня эти функции на себя перенимают другие неформальные агенты социализации. В силу того, что сегодня... Традиционные институты, которые брали на себя функции, связанные с воспитанием молодежи, они не могут эффективно выполнять свою работу, конкурировать с неформальными, так скажем, институтами, да, агентами социализации, модой, блогерами и так далее. То мы э, наблюдаем такой повышенный интерес молодежи к девиантным практикам, практикам отклоняющегося поведения. Все, что связано с эпатажем, самопрезентацией, популярностью, хайпом, это сегодня находится в центре внимания молодежи. Обвинять ее, за это, обвинять ее в этом сложно и неправильно. Все-таки общество потребления, в котором мы с вами находимся, общество, в котором реклама выступает основным институтом социализации молодежи, формулирование трендов, где тиктокеры получают премию на значит, музыкальные премии, и не только музыкальные, это реальность, в которой мы с вами живем. И получается, что сегодня вот в такой реальности, в которой мы оказались, постепенно начинает ослабевать границы между нормой и отклонением. То, что сегодня, то, что раньше однозначно нами воспринималось как норма, обязательно к исполнению, сегодня в молодежной среде начинает переосмысливаться. Вот случай с интернет-троллями, он очень показательный. Он сейчас, в принципе, нарушил коммуникацию и получил удовольствие. Ну, и я получил удовольствие. А Наконец-то это случилось на моих парах, я хоть увидел, как это происходит. Но эти подонки, я буду здесь откровенен, однажды зашли на конференцию нашего института во время памяти дня, ну, связанного с Великой Отечественной войной. То есть там выступал ветеран, они зашли и испортили... То есть ничего, получается, святого у человека нет. Он видит, что мероприятие было посвящено дню там, очень важному, дате юбилейной, и он зашел и начал портить коммуникацию. Вот это, к сожалению, то, с чем мы сегодня живем. То есть нормы в сознании некоторых групп молодежи начинаются не просто переосмысливаться, а радикально переосмысливаться. То, что считалось раньше добром, теперь для них начинает восприниматься как недобро. Поэтому сегодня говорят о том, что норм становится много, мультиморальность. Я не буду вдаваться в эти термины, Это, ну, мне кажется, сейчас мы просто во время можем не уложиться. И нормы, самое главное, остаются, становятся необязательны к исполнению. То есть сегодня такой тренд в молодежной среде, если есть возможность прокатиться на крыше да, электрички, зацеперы, и снимают они себя на телефоны, это пример того, как понятно, что это связано с угрозой их жизни, но они это делают, очень часто рискуют и получают от этого удовольствие. И самое интересное, что сегодня в молодежной среде начинается выработка собственных критериев отклонения. Что это означает? Ну вот э, очень часто сегодня журналисты обращают внимание, именно журналисты, на случаи, когда подростки группы начинают избивать своего сверстника и снимают это на камеру. Таких случаев становится все больше и больше. И в интернете их тоже много. Э, вот это как раз пример того, когда подростки сами для себя определяют, что правильное, что неправильное. Вот этот человек оскорбил меня, и для того, чтобы его максимально морально унизить, мы, значит, группой нанесем ему физическое какое-то увещание и снимем это на камеру. Обязательно на камеру. Мы, мы, мы, даже. Они понимают, что могут понести за это ответственность. Правда, они говорят, что очень часто мы несовершеннолетние, и в отношении нас некоторые нормы права не действуют. Но они прекрасно понимают, что они понесут за это ответственность, но сделают это публично на камеру именно ради того, чтобы максимально наказать жертву. То есть вот это есть... Попытка по-своему интерпретировать, что есть справедливость, что есть порядок, что есть закон для них. У них свой закон получается очень часто, вот у этих девиантных групп молодежи. Ну, я имею в виду негативно девянтных. Поэтому сегодня мы говорим о том, что в новой реальности молодежи вот, нормативные, привычные нам образцы поведения начинают соседствовать с образцами девиантного поведения. И что делать? Вот Мы оказались в условиях новой реальности, где размыта граница между нормой и отклонением в сознании молодых людей, подростков, которые вовлекаются в девиантные формы поведения. И получается, что нам как, как, как регулировать вот эти формы, как попытаться выстроить профилактическую работу. Вот Давайте об этом сейчас предметно поговорим. То есть теоретическая часть на этом закончилась, уважаемые коллеги. В этом году нашим центром было проведено социологическое исследование. В вопросе приняли участие люди из 11 субъектов Российской Федерации, но я сейчас вам презентую результаты исследования из 10 регионов Российской Федерации. Вот вы видите все данные на доске. Это люди в возрасте от 15 до 29 лет. По Крыму мы сейчас данные обрабатываем. Все-таки для социолога основной инструмент получения данных – это анкета. Поэтому вот мы обратимся сначала к этим данным. Молодым людям было предложено оценить перечисленные суждения. Вот, Например, в нашем мире правят деньги, и неважно, как они заработаны. В принципе, с этим суждением многие из нас и взрослых могут вполне согласиться. Ну а что это, разве не так в условиях рыночного общества? Да, они правят эти деньги, они неважно, как заработаны. Но здесь очень важна вот вторая часть этой фразы «неважно, как заработано, Потому что с точки зрения этики труда вот, капиталистического общества классического, да, западноевропейского, восточноевропейского или нашего, как деньги заработаны должны быть честным путем. Когда человек вкладывает свои силы в ту работу, которой он занимается. Сегодня мы видим, что доля несогласных с этим утверждением, она остается ну, большой. Но есть доля молодежи, которая полагает, что в принципе не важно, как заработаны деньги. Куда важнее в принципе то, что у тебя есть статус, что у тебя есть машина, что у тебя есть недвижимость и что ты можешь там совершать путешествия и так далее. Вот это ну, говорит о том, что девиантные смыслы начинают укореняться в массовом сознании молодежи. Следующий момент, ну, по крайней мере, в некоторых ее группах, да, на всю молодежь мы не будем мы это, конечно, распространять. Следующий момент неудачник или человек, не достигший успеха в жизни, не заслуживает сочувствия сострадания, сам виноват. Традиционно в российской культуре, особенно в русской литературе, феномен маленького человека, он к нему писатели подходят осторожно. Достоевский, Тургенев, Гоголь мы помним о тех примерах, о которых они описывают так вот чувство сострадания и милосердия к маленькому человеку это было то что свойственно испокон веков человеку принадлежащему к российской культуре что мы видим сегодня сегодня растет доля молодых людей которые полагают что такой человек и не заслуживает сострадания он не зачувствует сочувствия, он сам виноват. То есть вот, вот эта вот социальная дифференциация, которая сегодня существует в обществе, когда материальный статус выходит на первое место, очень часто становится основанием для превосходства. Я выше, и вот, а ты, значит, маленький человек и не заслуживаешь уважения, ты ничего не достиг в жизни. Вот когда обращаешься к школьникам в классе восьмом-девятом, а какой сегодня основной, ну или у родителей, спрашиваешь, этих школьников, или учителей, какой сегодня основной предмет гордости для подростков? Не скажешь, телефон. Модель телефона имеет важное значение. Если у тебя iPhone 11, 12, ну ты, значит, действительно человек, который многого достиг в жизни, или твои родители, неважно. А если у тебя обычный там какой-то другой телефон, ну, значит, тебе не повезло в жизни. Поэтому вот этот смысл тоже постепенно становится важным. Следующий момент. Кто сильнее, тот и прав. Вот традиционно в нашей культуре, а мы с позиции, как вы видите, культуры, подходим к изучению природы девиаций, в российской культуре духовное превосходство имело важное значение. Ну что значит? Прав тот, у кого правда. да, Вот классическая схема. Прав тот, у кого больше аргументов, кто искусствен в споре. Сегодня мы видим, что постепенно сменяется смысл этого высказания. Кто-то вкладывает в это физическое превосходство, кто-то статусное. Но тем не менее мы видим, что доля согласных, она хоть и небольшая, да, но это все-таки, эта доля есть. Это люди, которые считают, что прав тот, кто сильнее. И очень часто, когда мы разговариваем с молодежью, фокусированное интервью проводим, выясняется, что да, на первое место выходит физическое превосходство, на второе – статусное. Вот в школах особенно это заметно. Уважением начинают пользоваться те ученики в некоторых классах, которые имеют физическое превосходство. Так было и раньше, вы скажете мне. Ну а что, в советское время разве так не было? Те, кто, у кого были мышцы, тот и был сильнее. Было не совсем так. Старшие помогали, они как бы иногда и защищали младших, были какие-то свои неформальные нормы. Сегодня именно вот это вот полное превосходство, оно начинает преобладать в некоторых группах молодежи. Следующий момент. Закон надо уметь обходить. Ну, здесь, в принципе... Говорить об этом можно много, но основная суть заключается в том, что действительно доля людей, которые сегодня считают, что молодых людей закон нужно обходить, особенно в сфере бизнеса, в условиях пандемии, когда мало-средний бизнес страдает, значит, налоги нужно продолжать платить, нужно выполнять определенные обязательства, а вот эти сферы, они особенно сегодня затронуты, вот в этих сферах наблюдается действительно, ну, скажем, интерес молодежи к неправовым практикам например, практикам ухода от налогов. Поэтому закон надо уметь обходить, это, ну, скажем, утверждение начинает находить все больше положительных отзывов среди некоторых групп молодежи. Следующее, троллинг. Ну, я даже не знаю, что сказать, коллеги. В принципе, сегодня была очень четкая иллюстрация троллинга, вот как он происходит. Кстати, я хочу вас... Уверить в том, что мы тоже в своей практике с вами очень часто применяем троллинг. Ну, кто-то меньше, кто-то больше. Просто банально пошутить в интернет-переписке или в паблике каком-то, над кем-то, это уже тоже форма троллинга. И это не означает, что мы все с вами девианты. Попытка нарушить коммуникацию какой-то неловкой шуткой, это не есть форма девиантного отклоняющегося поведения. Согласитесь, коллеги. Но когда человек понимает, что троллинг – это норма общения, и именно так он должен общаться со своими оппонентами, я не знаю, с людьми, которые не согласны с его мнением, это уже, коллеги, скорее отклонение от исходного смысла. Это уже, скорее, пример отклоняющегося поведения. Когда человек сознательно врывается да, в аудиторию виртуальную и начинает портить коммуникацию, это уже пример все-таки отклоняющегося поведения. И мы понимаем, что вот среди молодых людей Доля согласна гораздо выше, чем среди других представителей других возрастных групп, которые считают, что троллинг это всего лишь шутка. Я даже с студентами общаюсь, они говорят, да это шутка, Олег Владимирович, ну мы берем там, значит, обсуждаем учителей своих, выкладываем там, значит, смешные фразы у себя в пабликах и комментим все это дело. Что в этом такого плохого? То есть для них, в принципе, вот, вот, это, вот этот момент связанный, что вообще-то правильнее по-другому выстраивать можно общение. Не обязательно только абсолютизировать шутку, не обязательно только абсолютизировать высмеивание человека. К сожалению, сегодня вот это начинает тоже превалировать коммуникация постепенно в некоторых группах молодежи. Следующий момент. Буллинг. О буллинге вы знаете больше, чем я. В практике сегодня все больше с этим чаще сталкиваются социальные педагоги, психологи. Коллективная травля законодательно запрещена во многих современных западноевропейских государствах, например, в США, там очень жесткое законодательство в отношении буллинга. У нас пока к практикам буллинга начинают присматриваться, потому что непонятно, что считать, рассматривать под этим явлением. Вот когда человек чью-то фотографию отправляет другому человеку, это пример буллинга, ведь это же тоже как-то может скомпрометировать этого человека. Поэтому здесь единого мнения нет, но мы видим, что в молодежной среде все-таки в российском обществе доля людей, которые согласны, что буллинг допустим, если человек неприятен, это доля крайне невелика. Все-таки в сознании присутствует большинства молодых людей понимание, что это скорее отклонение, чем норма, так нельзя общаться. Ну и, наконец, про хайп уже сегодня было много сказано. Опять же, пример с троллем, который ворвался на лекцию, это характерный хрестоматийный пример. Попытка хайпануть, заработать славы в сети – это сегодня то, за чем гонится молодежь, конечно. Как еще себя продвинуть в обществе в этом быстро, за короткий период времени? Вот недавно разбирался случай когда обсуждали, а кто, собственно, сегодня кумиры для молодежи. Тиктокеры в основном для группы 14-16 лет. Давайте посмотрим на биографии этих тиктокеров. У кого есть из них, где они учатся, где они работали, там, да, что они закончили. Если посмотреть на трудовые биографии, неполное образование, работал, если в лучшем случае, один месяц или два Макдональдс, из неполной семьи, там, ну из трудной семьи и так далее. Получается, что вот эти люди постепенно они становятся лидерами мнений современной, особенно подростковой молодежи. А, а что они предлагают? Какие они рецепты успешной жизни предлагают? Хайп. Если ты хочешь прославиться, если ты хочешь статуса, социального богатства, ты должен создать такой контент, который не просто зайдет в аудиторию, а который просто разорвет ее. И тут, конечно, выход за моральные нормы становится очень важным. Вот когда человека спрашивают, зачем ты залез на вагон метро, чтобы заснять там 30-секундный ролик, ведь поезд же тронулся, ты же упал, ты мог, ты мог поранить себя. Он говорит, что я это сделал ради славы, ради хайпа. Как сегодня мне еще заработать славу в сети, если других способов нет? Вот понимаете, очень сложная ситуация. С одной стороны, популярность, славы в этом нет ничего плохого. Но многие из нас гонятся за ней, что, почему мы должны в этом винить молодежь. Но другое дело, когда для этого используются все возможные способы, в том, в том числе выходящие за рамки дозволено, это уже становится коллективной проблемой. С этим тоже надо что-то делать. Мы тоже должны как-то, вот, как педагоги, как специалисты по работе с молодежью, перехватывать повестку. Ведь есть же другие созидательные способы продвинуться в этом обществе. Почему только на основе хайпа? Но это отдельная история, коллеги. Кстати, Иван Гай был такой популярный блогер в Рунете из Украины. Или, да, Манга его звали. И он сказал такую интересную вещь. Я, в принципе, против того, чтобы получать высшее образование. Не вижу в нем никакой практической для себя пользы в одном из интервью. Он говорит: зачем? Если у меня так сколько подписчиков, я монетизировал свой блог, у меня доход полтора миллиона рублей в месяц. Зачем мне получать высшее образование? То есть, вот понимаете, да, хайп это кратковременная вещь. Мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня ты популярен, завтра ты можешь быть никем. И вот как объяснить людям, что в принципе-то учиться нужно, нужно тебе образование. Вот ты, у тебя есть деньги, ты заработал там миллионы, но ты же должен их тоже грамотно куда-то инвестировать. Для этого как минимум нужно экономическое образование человеку. Вот что ты будешь делать 27 лет, когда ты будешь не таким популярным, и у тебя уже не будет того контента, который цепляет аудиторию. Вот здесь проблема. Ну и теперь, я вижу, вас немного приутомил, мы переходим к следующей части нашей лекции. Она будет посвящена преимущественно онлайн-поведению человека. Вот сейчас мы говорили о и офлайн поведении и онлайн. А вот теперь будем поговорим о виртуальных сообществах, в которые сегодня вливаются да, наши подростки, наши молодые люди и так далее. Итак, поговорим, конечно, о онлайн-сообществах, которые распространяют деструктивный контент. Что такое деструктивный контент? Это может быть контент девиантного содержания, отклоняющийся от общепринятых норм и ценностей. Это может экстремистский быть экстремистский по своему содержанию контент. Это может быть контент, который связан с аутоагрессивными остановками, связанными с нанесением вреда своему телу. Вот, Например, есть так называемые сообщества селфхаммеров, которые обсуждают практики, как нанести себе увечье. Ну, то есть ранят себя, снимают и выкладывают это в сеть. Вот как, вот поговорим об этих сообществах, я сразу хочу сказать о том, что я бы не хотел драматизировать проблему, что вы знаете, что вот у нас прямо вот сейчас столько деструктивной информации, что вот подростки идут туда. Нам важно понять механизмы, почему это происходит, и как, как выстраивать работу по профилактике вот с этим явлением, чтобы меньше молодых людей велись на такой контент. И здесь несколько слов буквально о том, что сегодня специалисты все больше говорят о цифровых субкультурах, вот приводя в пример некоторые, скажем так, девиантные с их точки зрения субкультуры, например, офники, околофутбольщики, ауе и так далее. И здесь нужно немного определиться в терминологии. Вот буквально несколько слов я хочу сказать об этом. Дело в том, что, обратите внимание на эту схему, Классические субкультуры, которые были нам понятны, скажем, по фильмам, по реальной жизни, которые были во второй половине XX века, мы четко понимали тогда, к скольким субкультурам может относиться человек, рокер, панк, э, неофашисты и так далее. Мы понимали, что для него важен субкультурный стиль в повседневности, и мы понимали, что знание вот об этих субкультурах оно считалось сакральным, закрытым для, для обывателя. То есть что это означает? Что простое посвящение, ну, нельзя было просто обычного человека посвятить в это знание. Существовало табу на это знание, оно было закрыто. В условиях так называемых пост-субкультур, да, это субкультуры, которые пришли на смену классическим в начале 2000-х годов, нам они больше известны как Готы, Эма, здесь уже человек одновременно, в принципе, мог идентифицировать себя с несколькими субкультурами. Для него субкультурный стиль повседневности потерял значение. То есть он может прийти в университет в обычной форме, в обычной одежде, а вечером быть субкультурщиком. И, в принципе, субкультурные знания начинают открываться, но благодаря интернету это происходит. Что мы видим сегодня? Сегодня под влиянием социальных сетей... Доступ к субкультурному знанию становится открытым. Любой желающий, молодой человек, подросток, если нет на то запретов стороны родителей, может зайти и увидеть определенные практики. Для него важен ли субкультурный в повседневности стиль? Абсолютно не важен. Он может относить к себя к скольким угодном субкультурам. То есть сегодня вот это субкультурное пространство в молодежной среде, оно размывается. То есть нет четких идентификаций, привязка. Остается все меньше молодых людей, которые прям вот придерживаются классического стиля. Основная масса все-таки ищет определенные тренды субкультурные, связанные с одеждой, с проведением досуга и подсматривают их, конечно, опять же, у значимых других, в том числе интернет-блогеров. Я хочу сразу сказать о том, что... Мой, моя речь, она не должна быть воспринята исключительно как нападка на этих интернет-блогеров, ни в коем случае. Среди них есть очень много людей, которые выкладывают достаточно конструктивный контент. Я абсолютно в этом уверен, и ничего против них не имею. Но есть и вещи, которые, ну, за которые человек должен нести определенные моральные обязательства и ответственность, с моей точки зрения, когда речь идет о доступе к его контенту, например, детям. Теперь переходим к следующему вопросу. Как сегодня транслируются знания в сетевых сообществах? Они нам, эти механизмы тоже известны. Челлендж. Ну, благодаря соцсетям сегодня челлендж, в принципе, сделай так же, как я, попробуй сделать лучше, чем я. Это сегодня вызов, который принимают многие молодые люди. Вот, например, перед вами здесь на этом слайде блогер Литвин. Один из самых высокорейтинговых в 19 лет, он уже достаточно высокорейтинговый считается блогер, YouTube-блогер в первую очередь, я так понимаю. Он, вот он запустил в прошлом году челлендж а «Сделайте, как я, в метро и получите от меня специальные призы». Очень быстро волна прокатилась по сети, очень многие молодые люди, ну, скажем так, в, преимущественно в крупных городах, попробовали подключиться к этому челленджу. Вот это пример вроде отклоняющегося поведения, но мы считаем, что ненормально так себе, себя вести в общественном транспорте. Ну вот механизм челленджа работает таким образом. Принял вызов, получаете, а если еще тебе призы дают, почему бы не воспользоваться? Следующее, let's play. Ну, мы понимаем с вами о том, что let's play сегодня это одна из форм, в принципе, доступа к недоступному. Ввиду того, что Платная подписка на шутеры, на покупку каких-то девайсов для этих онлайн-шутеров дорогая. Молодые люди, в принципе, подсматривают у значимых других, как проходить эти шутеры. И вот летсплей – это один из жанров, где человек значит в ролике рассказывает, как он проходит определенные уровни в игре. В принципе, в этом нет ничего плохого, но мы с вами понимаем, что постепенно вот вовлечение, в том числе вот в эти онлайн-шутеры, такая солидарность групповая, которая складывается между людьми из разных государств, скажем, или регионов России, например, это вот площадка, где это происходит сегодня. То есть, вот пример троллей, опять же, я вам хочу, но сегодня просто тренд задан лекции моей таким образом значит очень часто вот эти тролли они знакомятся в онлайн шутерах я вам уже об этом говорил и в те телеге они переписываются потом и начинают вместе совершать какие-то коллективные действия ну и наконец вирусное видео троллинг все об этом сказано повторять не буду это тоже механизмы которые сегодня востребованы теперь Возникает вопрос, почему так интересен вот этот жанр деструктивного, отклоняющегося поведения, жанр, связанный с деструктивным контентом сети. сети. Мы говорим о том, что в принципе в подростковом, раннем молодежном особо, ос, ос, возрасте вот, есть такое явление, как экстремальность сознания. Ну, мы, мы его в науке называем юношеский максимализм когда тебе хочется чего-то рискованного, проявить себя в чем-то таком, что лежит за гранью дозволенного и возможного. Обычно это наступает 12-14 лет у подростка. Хорошо, если рядом есть спортивная секция, если рядом есть, условно говоря, экстремальная какая-то площадка с экстремальными видами спорта, проведения досуга, которая легально работает. Это хорошо. А если этого рядом нет, если нет досуговых центров, если нет спортивных площадок, если нет, ну, значит, там, площадки с mountain-байком, что ему делать? Ну, хочется себя проявить в чем-то. А зацеперы, которые катаются на крышах электричек, это вот пример проявления экстремальности в поведении, когда человек выбирает крайние формы самовыражения. И, конечно, сегодня в онлайн-среде это явление тоже представлено. Вот я, я вам говорил о том, что в чем проблема сегодня хайпануть в сети – начинает выкладывать контент, который просто максимально начинает выходить за грани дозволенного, в принципе, морального. Вот есть такая точка зрения, что сегодня современный молодой человек все больше высвобождает себя из каких-то моральных обязательств, связанных там с добром, с долгом, с справедливостью. Ничего святого, если речь идет о том, что надо хайпануть, нужно поймать популярность. Следующее. Мы говорим о том, что в подростковом молодежном возрасте вот есть четкая идентификация противопоставления на своих и чужих. Но она особенно заметна скорее в 14-15 летнем возрасте. То есть очень важно принадлежать какому-то субкультурному стилю, какой-то какой группе, сообществу. Ну, в принципе, быть связанным с кем-то. И этим можно очень часто объяснить желание просто найти значимого другого в сети. Например, бьюти-блогера, так скажем, да, который подскажет, как быть красивым этой девушке или этой девочке. Вот эта ситуация такая. И для вот этого возраста, подросткового, раннемолодежного, свойственно завышенные ожидания. Очень часто завышенные ожидания – это что? Это ну, слишком у нас молодые люди в возрасте до 20 лет имеют такие, скажем, завышенные представления о материальном достатке, об уровне образования, какой будет жених или какая будет невеста. И мы прекрасно понимаем, что ожидания с реальностью очень часто не совпадают. Жизнь устроена иначе. Не может быть все так, что ты получишь вот такой именно доход к такому-то возрасту. Для этого нужно время, для этого нужна работа большая над собой, ну и так далее. И вот это одна из причин, почему это происходит. Наконец, есть средовые причины, о них мы тоже в социологии не можем говорить. Они связаны с экономическим неравенством в обществе. Да? Мы говорим о том, что экономическая ситуация, в которой оказался конкретно молодой человек, очень может повлиять на его изменения, изменение его мировоззренческих установок. Вот как это происходит. Мы говорим о радикализации мнений в сети. То есть человек, который не смог реализовать свои ожидания, но у него не было экономических ресурсов социальных для реализации своих возможностей, начинает испытывать чувство фрустрации, психологическое состояние, одиночество, что мир жесток по отношению к тебе, а ты вроде стараешься как можешь и не получается. И вот в этот момент для того, чтобы найти решение этой проблемы, молодой человек начинает обращать свое внимание на кого-то другого. Вот приезжие, например, мигранты виноваты в моей проблеме. Они отняли у меня самую лучшую работу. Они не дали мне хорошее образование. И вот это смещение акцентов приводит к тому, что появляются определенные группы, вот когда мы говорим особенно про религиозный экстремизм, кураторы так называемые, которые находят этих жертв потенциальных и начинают их направлять, их агрессию, да, их эмоциональное состояние на другие социальные группы. Вот это уже опасно. Здесь уже включается технологический аспект, с которым работают социальные педагоги, психологи, криминологи и так далее. Целая группа специалистов. Но мы должны четко понимать, что для того, чтобы совершить убийство, преступления, человек должен получить моральное разрешение. У него в сознании должен отключиться вот этот передатчик, что это нельзя, а теперь это становится можно. Вот очень часто кураторы, они помогают человеку снять с себя моральную ответственность за совершаемые действия. Вот если мы говорим про такое явление, как скулшутинг, человек, который доведен до такого состояния, и который принял решение совершить там вооруженное нападение на школу, например, да, это крайний, конечно, случай проявления экстремальности сознания, это говорит о том, что вот он прекрасно понимает, что погибнут люди, он будет стрелять в детей, но у него вот эта моральная блокировка отключена. Он понимает, что он получил право на совершение насилия ради каких-то своих идеалов, моральных ценностей, которые либо ему внушили, либо которым он сам пришел, но, скорее всего, первое, скорее всего, внушили. Второй момент. Материальное положение семьи, да, конечно, играя здесь определенную роль, об этом не буду говорить. Статус родительской семьи, социальное окружение и, наконец, ярлыки. Мы вот очень часто, когда говорим о профилактике да, девиантного поведения молодежи, мы говорим о том, что у нас все они на учете, они учетники, они охвачены нашим вниманием, социальными психологами, педагогами, участковым по делу несовершеннолетних. Но мы прекрасно понимаем, что эти-то люди как раз, от которых мы заклеймили девиантами, да, заклеймили или решили, что они девианты, они в принципе уже смирились со своей ролью. Они готовы совершать противоправные деяния очень часто и, может быть, даже не хотят вставать на путь исправления. Но есть другие которые не просто им не хватает внимания родительского, там, в принципе, родственников. Они, в принципе, может быть, одиночки. Им не хватает внимания даже, им не хватает способов коммуникации со своими сверстниками. Вот на этих ребят бы обратить внимание. И вот здесь учителя, психологи, родители, они должны работать в связке. Как быть с этой группой? Потому что очень часто люди, которые совершают, например, нападение на школу, это люди из очень благополучных семей. Там полная семья. Там материальный статус семьи высокий. Более того, он, в принципе, по всем показателям, он успешный ученик. Он даже хорошо учится в школе. Что его привело к таким вот действиям? Оказывается, просто банальный недостаток внимания. Нет нормальной коммуникации с родителями, не сложилась коммуникация среди сверстников. Да и с учителями тоже как-то не очень. Но ну, вроде как с учителями он, он формально выполняет требования, он пишет на пятерке, ну и к нему не пристают. А так он ведет себя запнуто-закрыто. Вот эти люди выпадают из нашего поля зрения очень часто. И на них нужно тоже обращать внимание, конечно. Ну и примеры деструктивных онлайн-сообществ я бы сказал точнее. Онлайн-сообществ с признаками определенных деструктивных практик. Вот здесь правильнее нужно расставлять акценты. Сегодня в обществе действительно много говорят о скул-шутерах, лесных хулиганах, около футбольщиков, феномен АУЕ, теперь 17 августа этого года Верховным судом АУЕ признан экстремистским сообществом. Да? То есть, это вот сегодня те примеры сообществ, в которых есть так называемые деструктивные практики. Но! Когда мы пытаемся понять, а, собственно, что там происходит в этих деструктивных сообществах, там что, прям вот реально кураторы работают и прям вот на удочку подсаживают нашего ребенка и уводят за собой, не все так просто, дорогие друзья, не все так просто. Да, там, вот если обратить внимание, те информационные поводы, которые используются вот в этих сообществах у спулшутеров, да, там действительно очень часто обсуждаются конкретные случаи, которые произошли, или связаны с конкретными людьми, которые совершили нападение на школу. Вот здесь мы видим интернет-мем с левой стороны. Ну, у меня слева, у вас может быть справа. Я не знаю, как, как экран вам транслирует вот эту информацию. И, конечно, они обсуждают очень часто конкретные кейсы, конкретный случай нападения на школу. Вот, вот мы видим, да, вот это вызывает бурное обсуждение в сети. Вот а, если даже наложить а, определенную да, матри на, на эту матрицу да, событий а, определенные всплески в сети, то мы видим, да, что вот в определенных сообществах начинается бурное обсуждение. Но означает ли это, что все эти люди готовы стать а, прям вот такими вот, а, так сказать, люди, которые отказываются от моральных обязательств? Да нет. Очень часто, в принципе, интерес к деструктивной информации сегодня – это способ ну, какой-то психологической релаксации. Вот, к сожалению, тема чернухи сегодня очень раскручена в СМИ. Она популярна, она вызывает интерес, подогревает этот интерес, опять же, сами журналисты к этой теме. И подростки, что их обвинять в этом? Они тоже интересуются этой тематикой. Вот это интересно. То есть говорить о том, что прям напрямую вот в этих сообществах начинается там, да, вот мы здесь видим популярные темы, да, которые обсуждаются, да, и в основном они связаны с намерением совершить или массовых с определенными какими-то событийными да, моментами. Как я уже говорил, когда человек совершил да, нападение, но это не означает, что все они прям вот участники этих сообществ, которые подписаны, что они все такие. Ни, ни в коем случае. Тут нужно очень осторожно подходить к определению. Нельзя их всех клеймить и навешивать на них этот ярлык. Но если попытаться понять возрастные характеристики, да, вот здесь мы видим... «Футболка ненависть», в которой был юноша, совершивший нападение в Керчи на, на колледж в 2018 году. Она, кстати, очень стала популярна после этого случая, ее стали продавать вот именно с этой надписью. Я сейчас не буду говорить, что она означает, но вот в этих средах, да, вот в этих сообществах. Но в целом она… То есть здесь очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, вы знаете о нем тоже, что… Очень часто вот эти площадки, паблики, сообщества используются для, в принципе, раскрутки какого-то товара, для продажи каких-то кроссовок, я не знаю, там, модной одежды брендовой. То есть, по большому счету, интересы стоят маркетинговые за всем этим очень часто, не, не связанные с, экстремист, с экстремистскими практиками, с деструктивными, но контент используется, да, чтобы подогревать интересы аудитории и продавать при этом продукцию. И вот ä, дело, которое было в этом году, уголовное дело по бабарикам, да, вот которые, значит, были обвинены в, в создании экстремистского сообщества АУЕ, они же, по сути, через вот эти паблики, через эти сообщества ВКонтакте, они продавали товар, они продавали вещи. Это были взрослые люди, как я понял, от уголовной среды они были очень далеки. Они не находились в местах лишения свободы. Это были люди, которые просто решили, на этом заработать денег. Они, они стали понимать, что интересно сегодня подросткам, молодым людям, и просто стали вот этот контент генерировать постоянно. И вот мы видим возрастной состав. Ну, согласно нашим данным, конечно, многие пользователи сети не будут реально возраст и указывать в аккаунтах, зачем им это делать. Но вот если подходить социологически к этому вопросу, да мы видим, что сегодня в основном это люди в возрасте до 21 года, в основном это юноши, которым интересен этот контент, но и девушкам тоже становится он интересен. И в основном они учатся либо в старших классах, либо в колледжах, техникумах, либо на первых курсах университета. Вот такой примерно социальный состав людей, которым интересен такой контент. Следующий момент. Околофутбольное сообщество, вот опять же, тоже вокруг этих сообществ очень много шумихи сегодня информационной. Правда, сейчас меньше немного в условиях пандемии, но все-таки она сохраняется. Вот если обратить на информационные поводы, да, вокруг каких тем идет обсуждение, то основные темы, они связаны с футбольными матчами, с обсуждением банально футбола. Они связаны с определенными встречами на лесных полянах, забивах, так называемых у них. Ну и вот резонансное стало, резонансным стала, условно, смерть Тесака. Она, конечно, вызвала бурный такой всплеск в этих околофутбольных сообществах, ну и ультраправых сообществах интерес к этой теме был повышенный. То есть, опять же, говорить о том, что вот прямо вот в этих сообществах происходит вовлечение человека, я бы очень осторожно подходил вот к такой формулировке проблемы. То есть мы должны понимать, что да, контент интересен, но целенаправленность человеком будут работать тогда, когда он сам постепенно докопается до какой-то, как ему кажется, сути, дойдет до каких-то более, наверное, предметных сообществ. Возрастные характеристики тоже. Здесь все-таки более старшая возрастная группа представлена, все-таки около футбола. Вообще, вот я, мой опыт общения с около околофутбольщиками ну, в процессе интервьюирования их показывает, что они в принципе дистанцируются от практик, связанных с поясни за шмот, например, или там с забивами лесными. Они говорят, что мы живем около футбола. И вот все, что вот, вот вы сейчас говорите вот об этом, вот о практиках поясни зашмот, например, например, да, почему у тебя такая вещь, это как бы малолетки этим, несовершеннолетние занимаются. Они не понимают, что такое настоящий колл-футбол, мы дистанцируемся от них. То есть вот здесь более возрастная аудитория, конечно. Ну и основными источниками сообщений сегодня и вот распространения вот этого деструктивного контента остаются традиционные сети. Но сегодня прям вот эксперты большое внимание, так сказать, уделяют ВК, но мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня значительная доля информации распространяется через Телеграм, который становится все более популярным. Вот сегодня нужны действительно инструменты, которые позволяют в принципе и диагностировать, и, ну скажем, смотреть основные тренды в этих соцсетях. Вот это тоже очень важно, на это тоже нужно обращать внимание. И э, вот здесь э, я привел последний... Слайд. Да, да, да, я завершаю. Сообщество АУЕ. Опять же, в сообществах АУЕ основная тема, которая, ну, условно говоря, мы даже не можем сказать, что такое сообщество АУЕ. Ну, где обсуждается тема подражания криминальному поведению, да, вот, условно говоря. Информационными поводами в основном становятся события, связанные с жизнью определенных так называемых авторитетов в уголовной среде. Вот это вызывает повышенный интерес. Все остальное связано с обсуждением образа брутального мужчины, значит, взаимоотношений мужчины и женщины. там Значит, Саша Белый это вот кумир, такой образ, ну и так далее. То есть я завершаю свою лекцию. Олег Николаевич, спасибо вам за напоминание. Коллеги, я Многое не успел сказать, но хочу донести до вас главное, что сегодня социология как наука пытается по-новому пересмотреть, переосмыслить предметное поле девиаций. Мы ищем новые подходы к изучению этого явления с надеждой помочь вам в вашей практической деятельности. Спасибо за внимание, коллеги. Я премного благодарен вам за эту лекцию. Это честно. Спасибо. Спасибо огромное, Олег Владимирович. Коллеги, у кого, коллега Владимирович, есть вопросы? В чат, к сожалению, вот 10 минут я бросил вопросы кому у кого какие есть вопросы, и к сожалению, что-то ни одного вопроса еще не поступило. Пишут, что мега интересно. Это, безусловно, Олег Владимирович, мы вам признательны. Ну вот иди... да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста. Вот говоря о отклонениях, о критериях отклонения, о различных изменениях моральных норм, вы, по сути, говорили как бы об окнах овертона. Я правильно поняла вас? Мы говорили о… Вот смотрите, как мы пытаемся у себя померить эти отклонения. Есть базовые смыслы, связанные с российской культурой, с русской культурой. Понимание справедливости, добра, чести, милосердия. И мы сейчас пытаемся подойти к отклонениям с позиции новых иных смыслов, вот от этих традиционных смыслов. Потому что сегодня идет переосмысление, что есть справедливость, что есть правда, что есть добро что есть э, милосердие. Все это сегодня в молодежной среде переосмысливается. Благодаря ну, слушай, включению... Я об этом и спрашиваю. Да, как да, да, как благодаря включению Вертона, в пространства. Да. Вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли в социологической среде или, может быть, вы знаете, в педагогическом сообществе попытки создать хотя бы какие-то алгоритмы работы вот с, этой, с этими процедурами окон от а, плюса к полному минусу? Наоборот. Хороший вопрос. Я вам отвечу так. У нас, вот мы этим занимаемся сейчас в Центре социологии молодежи Спихниц РАН. Я знаю, что в РАУ, Российской академии образования, там тоже были проекты, связанные с попыткой создать вот что-то подобное, матрицу. Проекты ну, под руководством Светланы Константиновны Бондаревой, академика РАУ и покойного Фельштейна. Фельштейна, но вот так вот на навскидку, я не готов вам ответить, мне нужно время, то есть я подумаю и вам отправлю, просто тему действительно очень сложная и интересная, мы на самом деле, мы только вот в социологии подходим к ней, вот я ну, вам я назвал, социология – это мы, а исследование... уникальные. Уникальное ваше исследование, и хочется узнать, вдруг где-то, опираясь вот на ваше ли исследование или на схожие с вами исследования, есть люди, которые начинают пытаться создавать эти алгоритмы в помощь, молодежные или политике, педагогам ли, потому что ну, опираясь на ваши профессиональные вот эти вот ресурсы, легче будет какие-то шаги делать и не делать ошибок. Вот о чем речь. Я понимаю, понимаю. Мы как можем стараемся, торопимся. Работа идет. В следующем году презентуем, я думаю, монографию, презентуем наш проект и результат исследования. Вот, огромное вам спасибо. Просто спасибо. огромное спасибо. спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы коллегу Владимировичу? Пожалуйста, смелее. У нас ограничение во времени, поэтому давайте, пожалуйста, активней. Олег Валерьевич, я от себя и от коллег должен поблагодарить вас кто, за то, что вы приняли участие в нашей конференции с такой э, замечательной информацией, практически новой, для нас э, то, что мы, собственно, будем изучать, понимать, э, коллеги, лекция в записи будет размещена у нас на портале ТМОР. Еще раз вам слова признательности, благодарности и надеемся, что это не в последний раз, когда мы с вами сотрудничаем и какими-то выкладками научными теориями или то, что происходит сейчас молодежь вы вы с нами делитесь не последний раз ну, и в рамках каких-то других научных мероприятий спасибо вам огромное